Самоизоляционная коронавирусная. Гора мудрецов. Камень режет ступню, Слепят ветер и пыль, День сменяется ночью скорбной. Может, все это сказки? Но вдруг это быль, Поднимаюсь я тропкой горной. В старой книге прочел я, На этой горе со времен куда более давних Монастырь затерялся в кустистой листве, Полон он мудрецов своенравных. Эту гору прозвали Горой мудрецов. То и дело о ней люц удачат. И к подножию стремятся со света концов смельчаки, испытать, чтобы удачу. По легенде, кто смог до вершины дойти, сможет встретиться с мудростью древних. И в награду ответа он сможет найти на вопросы терзаний душевных. Вот и мне. Одна мысль уснуть не дает, заставляя на гору взбираться. Эта мысль в пути мне и сил придает, и вообще... Назад поздно вертаться. Я по жизни старался идти без греха. Был уверен, идет все неплохо. Но не знал я, что это так только пока. Но жизнь не жизнь без подвоха. Груб был с теми, кто грубости делает мне. ласка с теми, просили, кто ласки. И я думал о каждом прожитом дне, что его я прожил без маски. Но гляжу я кругом. И с течением лет уже медленно душу сжимаю. Я один? Я один. Никого рядом нет, кто поддержит и кто понимает. Я за грубостью прятал собственный страх, Лаской холод души прикрывая. Оказалось, попытки терпели все крах, На корню связи все обрывая. Я бреду по тропинке горы мудрецов, Ночь холодная, лежит мне пятки, Впереди силуэты других подлецов, Их не сотни, но точно десятки. Все хотят на вершину скорее попасть. Получить вожделенное знание. Мне в хвосте их плестись, а уж точно не в масть. Слышу сам я свое бормотание. Ноги стоптаны в ветошь. Не видно низги. Тело крючат от хлада и боли. Пред глазами плывущие вспышек круги пресекаю усилием воли. воле. Резкий крик мой врезается в горный хребет. Кулаки вдруг во тьме засверкали. Я толкаю с тропы очередной силуэт и бегу. В неизвестные дали. Я старался по жизни быть честным всегда. Иногда только ложь. Во спасение. Был уверен, что знаю, где и когда. Нужно делать для них обобщение, Но, гляжуя кругом, Истечением слов, Только больше себя я запутал. Правда, лязгает грузом тяжелых оков, Мешок лжи с головой укутал. Добираюсь почти до вершины горы. Наблюдаю пожар рассвета. Любоваться нельзя или мне до поры. Впереди ни одного силуэта. До конец. Мой безумный смешок среди деревьев эхо разносит. Пред собою смотрю, и в глазах легкий шок от того, что пейзаж преподносят. Все, как в книге, которую, словно псалтырь, изучил я от корки до корки. Течет горная речка, за ней монастырь. Одиноко стоит на пригорке. И, собравши последнюю волю, В упор устремляюсь к своей я награде. Вот поляна, на ней горит ярко костер, Мудрецы в круг сидят при параде, Подбегаю к костру я, И ужасы тьма Застилает глаза пеленою. Как же, как не сойти мне с ума от картины, Что здесь предо мною? Блеск костра освещает весь круг мудрецов, Что безмолвно в вечность взирают. И у каждого старца Мое лишь лицо. Морщин борозды их взрывают. Я отпрянул сраженный. Может, чудится мне, Но фантом не спешил испаряться. Мудрецы-мертвецы, Словно в траурном сне, Пламем огненным в круге богрятся. Я хотел было крикнуть, Но выдавил стон. Убежать бы, до да ноги не держит. Между тем понял я, Это вовсе не сон. Костропламя подошвы меня режет. Стало жарко, как будто в доменной печи. Пузырями полопалась кожа, понял тут я теперь, хоть кричи, не кричи, все равно мне никто не поможет. Оставалось мне только беззвучно смотреть перед тем, как с вечностью слиться. На горе мудрецов продолжают гореть лишь мои искаженные лица. Спасибо за внимание и всем будьте здоровы!